Я всех вас, дорогие, любимые, хорошие люди, приветствую в этом вечернем нашем классе, онлайн-классе. Меня зовут Заверуха Ирина, я являюсь мастером трансформации сознания, основателем пространства многомерного развития People. Я нахожусь в Украине, мое сердце принадлежит этой земле. Я берегиня, я мама, я жена, я дочь я сестра я учитель я человек немножко поделюсь с вами астрологическими тенденциями сегодня чтобы вы были в резонансе с временем и пространством очень непростой месяц года один из трех самых напряженных месяцев и всех людей всех людей на свете, всех людей планеты. Я призываю весь этот месяц, который начинается энергетически с завтрашнего дня, быть включенными во внутреннюю работу. И если предыдущие четыре месяца, начиная с... да что там четыре, все семь, потому что предупреждать о событиях 2022 года, все проводники начали с ноября 2021 года, если мы раньше говорили о необходимости практиковать и завершать внутреннюю войну с позиции мудрости, то сейчас мы говорить будем в мае об этой необходимости с позиции неизбежности. И я всех вас, дорогие друзья, назидательно прошу и даже умоляю, делайте хоть что-нибудь, Весь май для того, чтобы не ощущать страданий, ненависти, печали, горя, саморазрушений, боли, злобы внутри своего сердца. Выверните себя наизнанку, но поднимите, да хоть на гневе, да хоть на психах, да хоть на чем угодно поднимите свой уровень вибраций из состояния жертвы тирана терпилы уныния апатии любого вида психоза и страданий до уровня просто нейтралии и май тогда нам покажется сладким медом который подготавливает все человечество к красному теплому цветущему более-менее счастливому лету. Ибо если мы с вами этого делать не начнем и не будем осознанно относиться к этой задаче, к этой ответственности, к этой функции, к этой работе, то май нам покажется адом. И ад будет у каждого свой персональный. Но вибрации так выстроились, что этот ад может стать для нас и коллективным. Я никогда не вещаю с трибун о негативном. И те, кто меня знают годами, давным-давно, много-много лет, подтвердят это, потому что в основном я все свои прогнозы всегда, и вибрационные, звуковые, текстовые, все-все-все, свожу к максимальной форме позитивного окраса, который... Только возможен, при этом не утаивая истины. Можно по-разному называть вещи, можно по-разному относиться к разным терминам, понятиям и событиям. Но то, что несет нам май, ну, невозможно просто украшать словами и как-то заматывать в упаковку, ну, знаете, в слащавую упаковку. Потому что слишком много разного, разного напряжения накопилось в пространстве энергоинформационном. Накопилось ну, по сути нами людьми, скапливалось, скапливалось и накопилось. И та медитация, которую я приготовила на сегодняшний вечер, она не случайная, потому что это один из способов растворения вот тех всех состояний, которые я озвучила в начале вернее, в течение своей речи. Мы сейчас все обязаны быть максимально центрированными, быть максимально продуктивными, быть максимально успешными, а успех это. Это не количество денег, это не количество статусов, это не звонки какие-то достижения и звания. Это состояние сознания, когда ты успеваешь главное. И вот в мае нам нужно быть всем успешными и успевать делать главное. А что же такое главное? Что такое главное? Мы живем, чтобы успеть реализовать свое предназначение. И если мы принадлежим к тем, кто даже не приблизился к осознанию вот этой простоты что же за предназначение у меня в жизни вообще в целом, то как я могу успеть еще и его и реализовать? Май это месяц экзаменовки, май будет каждого пропускать через мясорубку вот этого знания. А я точно реализовываю уже свое предназначение, осознавая его суть. И если я его не реализовываю, я просто ненужный элемент для этого мира. И я пойду в мясорубку утилизации. В этом месяце будет как никогда много потерь. Это месяц, когда будет очень много пожаров, очень много взрывов. Это месяц, когда будет очень много ножей в спину, когда будет очень много разочарований, когда будет очень много всплесков эмоций, которые приглашают решить вдруг, случайно, не случайно, что мир несправедлив. Но он всегда справедлив. Это месяц, когда вскроются все ящики Пандоры года, всего года. Это месяц, когда люди могут перестать слышать зов Души и голос мудрости, потому что в массовых состояниях паники, когда включаются глубинные программы выживания, даже мудрый человек способен превратиться в, в, такую, в такое, знаете, звено маховика системы, которая бежит просто по кличу толпы. Это месяц очень непростой. Он начинается завтра. Я догадывалась, что как бы я не старалась сегодня звучать... Мудро я очень стараюсь сейчас вас э, сподвигнуть к серьезному восприятию моих слов, но не загонять в эгрегоры ненужные, в эгрегоры страха, в эгрегоры паники, в эгрегоры бессилия или неясности. Все мои слова, наоборот, направлены на то, чтобы вы были в ясности. И были в максимальной готовности. И лучше, пускай с вами случится удивление в результате прожитого месяца мая в 2022 году о том, какой он оказался для вас волшебно красивым, теплым, мягким и заботливым. Пускай в конце этого мая вы оглянетесь и подумаете, все было прекрасно. Что еще могу сказать о месяце? Максимальная, максимальная сила зацепки за эго. Проверки за все виды, на все виды зацепок за свой эгоизм происходит в рамках этого года именно в этом месяце. В майском цикле. В майском месяце. Длится он будет 6.05 по 6.06. В нем очень много пиковых точек. Сейчас коридор затмений. Он будет продолжаться до 16 мая. 16 мая апогей, некий такой апогей. С 10 мая ретроградность Меркурия, когда начинается вращение этой планеты в обратную сторону относительно, относительно Земли относительно Солнечной системы и вращения всех остальных планет в это же время. Ретроградность ⁇ это движение в противоположную сторону. И в это время все как бы идет не так. То есть это такой период, когда то, что ждешь, не случается, и то, на что надеялся, происходит по-другому. То, как правильно не происходит, то, как обещали, не реализовывается. Вот такой вот месяц подставы. И, конечно, в нем каждый увидит результаты своего труда. Труда чего? Труда Души и Личности. Личность трудилась в рамках этого воплощения, Душа трудилась в рамках всех воплощений. И, соответственно, именно сейчас, в рамках этого месяца, по этой причине так важно быть вот центрированными вот в этом, в этом пространстве, о котором я с самого начала говорила. Максимально ощущать себя вакуум, между, вакуумом между всеми видами полярностей. Не выбирайте лагеря. Вот если вы выбрали какой-то лагерь, если вы куда-то себя причислили к чему-то, что ок, не ок, как бы поделили, знаете, как бы мир на хороший, плохой, на, на ну, ну, реально, на лагеря, то, в общем-то, этот месяц будет всячески вырывать нас всех и всех и каждого из некой полярности, из какого-то лагеря, и приглашать вот это пространство вакуума в пустоту. Если мы сильно за что-то зацепились, склеились с какой-то идентификацией, с какой-то верой, с какими-то правилами, с какой-то якобы правдой, вот этот месяц, месяц разрушения всех шаблонов, месяц, который просто на молекулы рассыпает все правила, по которым строился мир долгое время. И лучше сдаться этому процессу по доброй воле. Как, как я при, при, предлагаю обычно людям сдаваться по доброй воле? Это, это просто. Это взять на себя ответственность за свою судьбу и, собственно говоря, стать тем, той единственной Личностью и субстанцией, которая воспитывает вас как характер. У каждого из нас есть персональное эго, которое мы идентифицируем как качество характера. Мы говорим «характер хороший, скверный, так себе замечательный характер». Вот этот характер, он как бы и предопределяет, и идентифицирует тот объем труда, который мы совершали и совершаем над собой, чтобы... Действительно сиять как э, человек самой эталонной формы для нас возможной в рамках этой жизни. <дых> Марафон с чистого листа был задуман как пространство поддержки для людей в эпоху перехода, в эпоху потрясений. Мы все так или иначе сейчас, независимо от того, мы являемся украинцами, россиян, россиянами или людьми, которые просто наблюдают за процессом со стороны, участвуют в них как могут, мы сейчас все в эпицентре трансформации мира. И по сути на уровне планетарного масштаба Сейчас над коллективным характером всей цивилизации, всего человечества персонально работает сама Земля. Поэтому те процессы, которые будут в рамках этого месяца, я, я как мастер и проводник о них предупреждала еще в феврале. Я их видела, видела в информационном поле, приглашала на медитации, на молитвы, создавала именно по этой причине пространство, Силы «Строим новую жизнь», в которой мы с многими из вас и познакомились, и очень пристально практиковали очищение своего сердечного центра от всех видов страданий. Я верю в то, что в этом мире, в котором так много красоты, любви и света, найдется достаточное количество осознанных людей, которые смогут удержать кристаллическую структуру этой планеты от непоправимого. Выстоять, высветить, отмыть и, собственно говоря, отстроить. Отстроить, вот как было не получится, Все сейчас будет по-другому. В буквальном смысле с чистого листа. Поэтому как никогда невероятно сильная и важна сейчас сила нашей групповой практики. И как бы там ни было, снова и снова буду повторять, вырывайте себя из забвения своего эгоистичного взгляда на жизнь и хоть немножко выглядывайте в более широкую проекцию созерцания реальности. Потому что те процессы, которые гипотетически могут происходить э, на Земле сейчас, они неизбежно э, коснуться могут каждого. Как бы ни хотели мы э, увидеть завтра самую сладкую, такую чистую, мирную, светлую, добрую, нежную, изобильную реальность, но пока в этом мире, в информационном поле существует то количество объема боли которые мы с вами еще не переформатировали и не превратили в пазлы для новой жизни. А вот, вот эта боль, она сцеплена, склеена. Знаете, вот когда она еще и коллективная, когда друг друга подхватывают, когда собираются кучками и ну, страдают над каким-то типом страдания, это, это выглядит как волна цунами, которая несется по энергоинформационному пространству. Да, вот, на асферному полю планеты и создают торсионные вихри, как смерчи, как воронки разрушительных процессов. Поэтому сложно здесь говорить, даже честно, честно вам признаюсь, кто запускает маховик этих событий. Не всегда маховик этих событий запускает тот, кто нападает. Очень часто в информационном поле маховик событий запускает тот, кто страдает, тот, кто считает себя обиженным. И вот эти воронки, я их называю демон-жертвы. Нельзя застревать в статусе обиженного, в статусе жертвы, в статусе недостаточности в статусе такой нересурсности на долгое время нельзя нельзя просто нельзя как бы не хотелось в этом болотце посиживать и думать что это же никому не вредит я тут сам себе по тихому печалью страдаю кому я надо никому и не надо но сейчас все работает совершенно не так Сейчас каждый ну, действительно формирует тот окрас океана, который мы все с вами являемся информационного И, и, и, и поле э, э, по количественному признаку да, формируется вот, согласно нашим вибрационным излучениям, которые выплескивает наше сердце. Очень важно, невероятно важно подниматься, в рамках этого месяца из всех видов, из всех видов разрушительных эмоций, хоть чуть-чуть немножко на высоту. Заставляйте себя это делать, даже если вам не хочется. Вот это тот случай, когда вот немножко надо побыть сильными, и пускай вот эти усилия лучше, в конечном итоге, под. Вторую фазу этого года превратятся в вашей жизни в прекрасные, распрекрасные награды за этот труд, чем, как говорится, будет очень печально осознавать, что мог что-то сделать и не сделал. Каждый день делайте медитацию, каждый день реализовывайте гигиену своего сознания, каждый день наводите божественный ромашковый порядок у себя, в пространстве сердца каждый день маленькую пальчиковую гимнастику хотя бы да вот вот я уже не говорю предложенных десятки сотни комплексов по по йоге которая есть йога это не физкультура и не гибкость это технология которая позволяет очищать энергоинформационные каналы вашей системы поймите это это не приглашение создать гибкую спину это не о похудении это не о господи помилуй наконец-то почки избавиться от камней вот эти все пунктики это очень примитивный побочный эффект от состояния чистоты ваших каналов я ни в коем случае никого не не пытаюсь не оскорбить не ускорить не обесценить ваш путь или ваше представление о реальности, но я истинно и очень сильно пытаюсь смотивировать вас отнестись к словам максимально серьезно. Потому что очень часто наблюдаю такую ситуацию, когда о чем то предупреждаешь, предупреждаешь, предупреждаешь, предупреждаешь, а потом, когда начинает происходить, люди приходят и говорят. А почему об этом не предупреждали? Я говорю, подождите ну как же вот же ж, предупреждали не ну ты не так это называла ты не так это говорила ты по-другому это описывала В смысле по-другому человек который видит как устроено энергоинформационное поле видит энергии энергии а не события вашей персональной кармической Кармически утяжелнной судьбы. И брать на себя ответственность за понимание языка, смысловой подачи того, как выражает то, что видит проводник описание сути обязан сам человек. Именно поэтому я говорю оставайтесь в тех пространства где вибрация сердца того кто проводник совпадает с вашей потому что там будет понятней вот по какому-то чудесному образу даже если слова звучат непонятные ты просто включаешься в доверие и не оставайтесь в пространстве тех кто вам говорит что что-то может быть но не дает инструмента как этому готовиться я сейчас никого не критикую нет ни в коем случае но я просто знаю о том, что есть очень много ну, коллег у меня, которые, как узисты, видят, что может быть, но не знают, что с этим делать. Я тоже когда-то такой была, и я очень понимаю это состояние, жгучего желания поделиться тем, что ты видишь. Но тем не менее, все равно нужно быть очень аккуратным с увиденным, Потому что если ты не можешь дать инструмент, или, как мы говорим, лекарство от болезни да, там, для человека, то зачем этому человеку озвучивать о том, что у него есть эта болезнь? Он просто засунет себя в ракушку ну, как бы страха и, и паники, и, в общем-то, не сможет быть свободным, в своей способности к самой генерации, самовосстановлению, самоосцелению и не сможет найти себе правильное, правильное целительное поле. Я спешу с вами поделиться инструментом для работы с собой на этот месяц. Вы сегодня в открытом поле. Никто от вас ничего не ждет. Особенно я это сейчас говорю тем, кто... Не является частью марафона с чистого листа, но пришел по приглашению, которое я написала с разных трибун. Попробуйте, попробуйте попрактиковать. Не верьте мне на слово. Постарайтесь приготовить себя и свой характер. Дайте себе силу. Очистите хоть немножко свои каналы. Встряхните свое сознание. Вытряхните. Из него токсины, ненужные элементы. И это уже будет хоть что-то. Ну а тем, кто практикует со мной сейчас и с моими учениками регулярно, что я могу сказать? Звучат ли сейчас мои слова как назидательная рекомендация именно эту медитацию практиковать весь месяц? Нет. Я лично буду эту медитацию практиковать весь месяц. Но я не могу вас заставлять совершать вот такой вот выбор, как и выбор моей Души. Почему я буду практиковать эту медитацию весь месяц? Потому что я прекрасно осознаю, что моя центрированность в результате событий, которые меня окружают и постоянно происходят, она колеблется колеблется реально колеблется и приходится очень много над собой сейчас работать чтобы просто быть в фазе ноль просто нейтрали и вместо того чтобы ну, гнаться до да, за результатом и ну как бы беспокоиться о чистоте своей проводимости я просто принимаю это решение что на на период этого месяца я буду именно эту медитацию делать каждый день, потому что она является просто настоящей сокровищницей, действительно дающий эффект и восстановительный, и центрирующий, и нейтрализирующий. И самое главное для нас, важное сейчас, это ресурсный наполняющий. Ресурсный наполняющий. И именно благодаря вот этой ресурсности и наполненности мы с вами сможем заглянуть за ширмы неизвестности и ее не бояться, не побояться ее. Не побоявшийся неизвестности способен проходить через все виды испытаний которые уготованы человеку в форме человека, вернее, духу в форме человека на земле. Ну, как-то так. То есть это те виды, это те формы испытаний, которые проходили, ну, по сути, мессии своих пиковых, да, вот как мы говорим, самая темная ночь перед рассветом, своих пиковых, таких формирующих личность переходов. У планеты весь май будет, знаете, пиковый этап перехода. Май определяет развитие событий в рамках всей цивилизации на уровне, в общем-то, и что дальше. Еще раз повторюсь, всякие слова, всякие предупреждения, всякие прогнозы, они, они даются не для того, чтобы включить людей в состояние, ну, тревоги или, или какой-то паники. Все совершенно наоборот. Когда у нас есть понимание о происходящем, мы более продуктивны в своих, ну, в своих действиях. Мы не суетимся, мы не хаотичны, мы, ну, в общем-то, такие как бы более чистые, что ли. Нас сложнее выбить, выбить из состояния равновесия. Ну, можете вернуться к моим прогнозам. Да, вот 2021 года и начало 2022 и я и писала, и говорила очень четко. Надеюсь, что к маю все закончится. А, а закончится ли к маю, зависит от людей. Ну, в общем-то, можете сделать выводы из этой фразы сейчас. Как люди постарались. Над, в работе над собой. А потом следующая фраза. Надеюсь закончится к августу, если не закончится к маю. А сейчас я могу сказать еще больше. Очень надеюсь, что закончится в рамках этого года. А если не в рамках этого года, то целых еще два года. Все, абсолютно все сейчас зависит от людей. От людей. И вот пока люди это не поймут, не услышат, вот не, не воспримут на 100% серьезно эту серьезность, ничего не закончится. Планета э, переформатировывает сознание людей, и пока не проснется больше половины, ну, знаете как, э, вот это общее количество будет уменьшаться, чтобы стало больше половины. Общее количество нас будет уменьшаться, чтобы осталось светлых больше половины. Понимаете? Математику. Да, все серьезно. Все серьезно. Это правда. Поэтому э, быть в центре, быть в мае успешными, то есть успевать главное. Что такое быть в центре? Быть на связи со своим духом. Как быть на связи со своим духом? Присутствовать на 100% во всех процессах, которые вы делаете. А как присутствовать на 100% во всех процессах, которые я делаю? Иметь четкую контактность с телом. Вот с этого можно начать, а дальше поступательно продолжить. Вот, вот прям с этой простоты начать, а дальше все по накатанной случится. Все. Я буду стараться иметь стопроцентную контактность с телом. Чтобы иметь стопроцентную контактность с телом, нужно начать увлекаться какой-то технологией. Технологией, работающей с телом, телесно-ориентированной терапией. Ну, в общем-то, я не пытаюсь сейчас прям прорекламировать конкретно свой вид деятельности, хотя и это тоже. А их очень много, разных видов. Просто найти надо свой. и начать делать и, в общем-то, и успокоиться. И мы справимся. Когда я заглядываю в гипотетическое будущее, планетарное, то континуумы просмотра очень короткие. То есть, ну, в общем-то, высшие не дают увидеть варианты сценария нашей, нашей истории да, вот, в, в длительной перспективе настолько все сейчас зависит от нас, то есть наше сознание формирует коллективную вибрацию, и именно эту коллективную вибрацию мы с вами живем как, как реальность, которая проявляется снаружи. Поэтому ну вот мы, ну, просто добавить нечего, знаете, там, если даже хотел какими-то волшебными таблетками всех наградить или какими-то технологиями, которые просто за три секунды, там, как волшебная палочка, все поменяют, и, и бац, и мы завтра там проснемся с вами в совершенно другом мире. Но это это это иллюзия. Вот вот, вот такого не случится. И если кто-то думает, сидит, что пускай там знатоки сильно великие, особенные гуры и гурисы меняют нам сейчас всем планетарные вибрации, а мы там как-нибудь пристроимся, то это невозможно, просто невозможно. Что делают мастера? Приглашают вот так вот людей, да, чтобы в коллективном групповом поле стать одним большим сердцем и сделать хоть что-то возможное из невозможного. Вот в чем дело. Потому что не могут сейчас, сидя сами по себе, мастера объять тот необъятный поток страданий, которые накопило коллективное поле информации, наше общее с вами, на уровне планетарного масштаба. Успевайте то, что сейчас важно. А важно сейчас быть в контакте с телом и соблюдать, такую нейтральность, нейтральность стать вакуумом, в котором формируется пространство счастья, пространство радости, пространство жизни, потому что как только мы выбираем полярности лагеря, мы сразу уже, ну, по сути, вне жизни. А нам надо всем создать плотный континуум жизни, жизни, жизни, жизни, простроить его, простроить, уплотнить его. Лагеря — это ну, разделение, понимаете? Лагеря — это разделение. И легче всего уплотнять это пространство в практике. Вот сели, помедитировали. Вот мы сейчас с вами 13 минут помедитируем. Ну разве это много? Помедитировали 13 минут. Не делайте это для галочки, потешить эго. Мне сказали делать, я делаю. Делайте это осознанно осознанно еще раз повторюсь что такое контакт на сто с реальностью это полностью погружаться в тот процесс который я делаю сейчас вот я сейчас веду для вас класс я не отвлекаюсь на бегающих детей по коридору на что я буду делать завтра на что мы покушаем на ужин или там а классно ли я выгляжу понимаете вот ни на что не отвлекаюсь просто медитация. 13 минут тотального погружения в себя ради себя в контакте с собой истинным, чтобы уплотнить пространство жизни. И вот, вот это пространство жизни внутри каждого из нас победит пространство тьмы. Оно это сделает. Давайте начнем. Что мы будем делать? Наша правая рука лежит вот таким образом перед грудным центром. Наша левая рука горизонталь, угол, видите? Посмотрите. Ровная-ровная линия. Большой и указательный пальцы соединены вместе. Три остальных пальчика четко смотрят вверх, в небеса. Технология кундалини-йоги работает через архитектуру нашего тела. Тело — это невероятный инструмент. Невероятный инструмент. Это как такой себе замок. Ключом для открытия замка является дыхание. Ваша позиция — это замок. Дыхание — это ключик, который проворачивает в замке что-то и открывает замок. И вот с помощью позиции и дыхания, замка и ключа мы попадаем в некий континуум. Мы как будто в дверь заходим. Мы как будто бы открываем ключом дверь и просто входим в пространство определенного вида состояний в определенный тип своего сознания в определенную проекцию которую сейчас хотим очистить усилить проработать мы с вами будем работать с центром воли центр воли вот здесь пространство обитания обители нашего эго быть в центре это это быть сильными вот здесь на уровне солнечного сплетения но при этом присутствовать в сердце. Но сердце не может опираться на слабенькую, хилую платформу. Нам очень нужен наш сильный, сконцентрированный, исцеленный центр воли, который полностью, полностью целостный на уровне границ. Все виды границ наших вот здесь. Если у нас здесь какие-то виды несовершенств, пробоев и боли, с нашими границами физическими что-то будет происходить. Сейчас происходит в мире переформатировка границ, да? заметили, да? в общем-то, нарушаются границы. Поэтому всем нам важно работать с этим центром, потому что именно на него опирается сердце. А все процессы в мире сейчас проистекают для того, чтобы мы перешли все в сердце. Сердце не может быть главенствующей, такой вот платформой до тех пор, пока слабый живот, слабая личность, слабый пупок, несбалансированная материя. Вот такие вот процессы. Эта медитация дает возможность наработать очень хорошую уверенность в себе. Вы сможете отделить свою ложную личность от истинной э, личности. То есть э, отслоение такое произойдет между э, ложным эго и истинным эго, и останется только истинное эго. И все, что было ложным, оно просто в результате практики регулярной, э, оно позволит себя заметить раз, вы осознаете, где вы были во лжи сами с собой или, или через общение с другими вы осознаете где вы были во лжи с самими собой иногда человеку доходит самостоятельно иногда в этом помогают близкие ну, в общем то все что заставляло вас не верить в себя все что заставляло вас наказывать себя все что заставляло вас насиловать себя, все, что заставляло вас отвер... отворачиваться от себя, все, что заставляло вас не служить себе и не хотеть жить, оно растворяется в результате этой практики. Ну, как-то так. Очень надеюсь, что объяснение уже достаточно получены, осознание серьезности, ответственности тоже присутствуют, и мы с вами готовы приступить к реализации. Поэтому садитесь удобно, для себя удобно. Это может быть просто сидя в кресле, когда стопы плотно стоят на полу. Это может быть такая позиция, как я сейчас сижу в кресле, но покажу, да, вот такая позиция вот, вот так. Простая позиция называется, или йог, йоговская позиция. Вот я сяду сейчас так: несмотря на то, что на стульчики И мы с вами выстраиваем еще раз руки ладошка смотрит вперед, горизонталь. Мы будем делать 13 минут, дышать достаточно спокойно но при этом озвучивать мантру мантру мантра простая там несколько букв всего лишь мы с вами звучим четыре раза хар хар хар хар и два раза хари хари хар хар хар хар хари хари хар, хар, хар". я буду делать все время без комментариев вместе с вами все комментарии постаралась дать до. Дабы эффективность этой практики была максимальной, я не просто вас обучаю, но я вместе с вами и практикую. Это дает усиление. Поэтому будем делать вместе. Сейчас откроем вместе пространство. И что могу добавить еще? Если будут какие-то состояния, отдавайтесь им. Могут болеть мышцы. Что это такое? Это неврозы, это наши, это наши спазмы, это так очищается нервная система. У каждого уникальный опыт. Опыт каждого уникальный. Не бывает одинаковых состояний. Никогда. И даже то, что вы делаете сегодня, будет не похожим на то, что будет завтра. Хотя может та, та же самая практика, проделываться рекомендация практикуйте минимум месяц хотите изменить свой характер и стать управляющим своей реальностью сделайте 40 40 дней давайте трудиться и ни на что не жаловаться складываем руки у груди намасте и и мы делаем с вами глубокий вдох вниз, живота и медленный выдох. Еще один глубокий вдох. И медленный выдох. Почувствуйте со следующим вдохом, как попадает в тело воздух. Попробуйте почувствовать то, что не привыкли контролировать и зачем не привыкли наблюдать. Медленный вдох. Живот надувается. Почувствуйте, как попадает воздух внутрь. И медленный выдох. Живот сдувается. И мы замедляем все наши мыслительные процессы. Еще раз вдох. Выдох. Когда мы начинаем просто наблюдать за дыханием, мы входим в глубинную контактность со своим телом, со своей Душой. Мы становимся Духом, проявленным через материю, глубоким Духом.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 эталонной судьбой. Глубокий вдох. Выдох. Ключом своей божественной воли я закрываю врата своей души для всего завершенного, ложного, неживого, не моему, для всего прошлого. Вдох, выдох. Я есть, я свет, я миротворец.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 и мы соединимся с вами с помощью мантры он гнамугурудефнаму с цепочкой золотой цепочкой всех учителей всех практикующих друг с другом прямо сейчас через эту мантру мы и станем с вами одним единым сердцем мантра означает я Соединяюсь со своим высшим я. А на уровне высшего я мы ну, все одно. Одно единое начало. Вы можете послушать ее, вы можете петь вместе со мной. Глубокий вдох, чтобы начать. Oh. Mm -hmm. Вызываю пространство практики всех ангелов, архангелов, святителей рода, кураторов, хранителей, оберегов и защитников и посвящаю эту практику миру на земле, миру в душе и сердце каждого, процветанию, здоровью, счастью, любви. В каждом доме, в каждой семье, во всей природе. Глубокий вдох. И выдох. И мы садимся с вами в позицию медитации. И будем практиковать. Рука перед собой. Правая, левая. Геан мудру, пальцы смотрят вверх. Глаза закрыты. И мы со спокойным вдохом и выдохом практикуем и поражаемся в себя. Хар, хар, хар, хар, хари, хари. На одном вдохе делается все эти шесть слов. И снова вдох. Вернее, на одном выдохе. Вдох. Хар, хар. Хар. Хар. Хари-хари. И выдох. Вдох.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 Показательные пальцы символизируют Землю и планету Юпитер. И мы получаем доступ к высшим знаниям о сути всего. Мы перестаем надеяться только на узкие правды, слепо верить и начинаем чувствовать себя и двигаться в согласии со своим планом души, Формируем свои континуумы судьбы и выходим из всех родовых сценариев этой планеты. Хар, хар, хар, хар, хари, хари. Хар, хар. хар, хар. хар, хар. Хар, хар, хари, хари, хар, хар, хар, хар, хари, хари. Продолжайте. Звук хар и санскрит переводится как оформленная бесконечность. Характер это аутентичность Бога, проявленная через нас. Имейте характер, проявляйте свой характер, не бойтесь своего характера, восхищайтесь характерами других. Har, har, har, har, harie, harie, har, har, har, har, harie, harie, har, har, har, Har, har, har, har, hari, hari, har, har, har, har, hari, hari, har, har, har. Ар, ари, ари. Ари, ар, ари, ар, ари, хари. Продолжайте. Постарайтесь удерживать вертикальную грудную спину. Постарайтесь удерживать на своем лице расслабленные мышцы. Исцеляют каждый из нас себя только своим дыханием. Дыхание и движение. В данном случае движением является статическая позиция. Иногда самым главным движением является остановка. Хар, Хар, Хар, Хар, хари, хари, Хар, Хар, Хар, Хар, Хар, хари. Хар, Хар, Хар, Хар, Хар, Хар, Делайте глубже вдохи и выдохи и громче звуки, если вы ощущаете какие-то болевые состояния или эмоции. Ар, ар, ар, ар, ар, ар.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 Ар, ар, ар, ар, ар, ар. Все события сегодняшнего времени направляют нас к осознанию того, кто мы на самом деле, к встрече с Истинным Я. Когда мы практикуем, мы сами идем навстречу себе. И пространство не нужно нас толкать. Не нужно нас заставлять. Не нужно обучать. Воспитывайте свой характер сами. Хар. Хар. Хар. Хар. Хари.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 Мор, мор, мор, мор, мор, Делайте на все сто процентов то, что вы делаете И последний вдох. Хар. Хар. Хар. Хар. Хари. Хар. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание в этой позиции. Выдох. И еще раз вдох. Задержите дыхание, сожмите промежность, подтяните живот, подтяните диафрагму. Выдох. И последний раз. Вдох. Подтяните промежность, подтяните мышцы живота, напрягите все тело, напрягите руки, напрягите пальцы до трясения. Выдох пушечный. Освободите свои руки, можете потрясти, если нужно. Положите свои руки на колени, прикройте глаза и просто послушайте тишину внутри и качество своей энергии. Просто послушайте себя внутри, послушайте тишину. Это и есть тот самый вакуум, состояние сознания просто быть. Откройте глаза. Дарите себе такое счастье каждый день, и ваша жизнь вам будет нравиться. А рядом с вами другие люди всегда будут счастливы. Я желаю вам удачи, счастливого месяца мая. Встретимся с кем-то завтра, с кем-то в понедельник, с кем-то в следующих эфирах. Но в целом никогда не расстаемся в пространстве сердца. До встречи, дорогие. Спасибо за сотворчество. Мы с вами завершаем этот вечер, эту практику коллективной мантры сад нам на вдохе. Длинный сад, короткий нам. Так мы закрываем поле. И означает это, все есть таким, каким оно есть. Что поделаешь? Сад нам. Я есть то, что я есть. Поэтому сложите руки в намасте. Глубокий вдох. Са. Но... Будем смотреть на мир глазами настоящего и стараться его улучшить, улучшая свое внутреннее. Саддам. До встречи.